Спасибо большое. Я правда удивлена, что вы пришли и проснулись в 10 утра, и это подвиг, наверное, вам это правда надо. А можно, давайте познакомимся немножко, потому что меня вы знаете, я поднятием рук, расскажите, здесь есть журналисты? Класс. А здесь есть журналисты, которые уже пишут на эту тему? А есть ли здесь блогеры, эко-блогеры? Хорошо. И кто-то студент, может быть? Класс. Короче, а кто подписан на теперь так? Обеда. Хорошо. На самом деле я рада, потому что очень, ну, то есть так должно работать. Кто-то должен быть подписан, а кто-то не должен быть подписан. Но я буду рада, если вы в итоге... Не в итоге, а просто подпишитесь, потому что это тоже может быть полезно и для вас, и для нас. Собственно, из длинного представления я хочу сказать, что я не журналист, и я не, как это сказать, не, не знаю, не работаю с контентом ежедневно. Вообще, моя на сегодняшний день профессия это, наверное, предприниматель, называется. И я до того, как запустить собственные проекты, у меня их два, один такой полукоммерческий, это интернет-магазин, и второй, собственно, социальный проект, теперь так. До этого я занималась консультированием бизнеса, а еще до этого по стратегическому развитию, а еще до этого я, собственно, работала на всяких руководящих должностях в маркетинге. Вот. Вся, вся моя жизненная история практически никак не связана, если говорить о профессиональной деятельности, никак не связана с тем вопросом, про который мы говорим, за одним исключением. Когда мы говорим о любом стратегическом развитии бизнеса, мы всегда говорим об некоторых, неких параметрах устойчивого развития. И сейчас эти параметры становятся для нас все важнее, потому что уже не, ну, это уже не разговор про будущее, это на самом деле разговор про настоящее. И иногда мы пишем материалы для СМИ, и вот СМИ очень часто любят нас поправить. Например, исправить заголовок на типа «Как провести Новый год для будущего». И у нас довольно иногда бывает дискуссия, иногда ее не бывает, но я говорю, ребята, это не разговор про будущее, это разговор всегда про настоящее. Ну, хватит представлять себе, что есть какая-то абстрактная штука и вообще какие-то абстрактные вещи. Это здесь и сейчас это происходит с нами. И судя по тому, что Кажется, 9 человек в аудитории, как минимум 9 человек в Казани, которые узнали и пришли. Ну, собственно, как будто бы мы говорим всегда об экологии. Но на самом деле для того, чтобы говорить об этом слове, да, хорошо бы узнать, что оно означает. И вот эти вот закорючки, это, собственно, перевод этого слова. И самое основное значение, в котором появилось слово «экология», это вот это. Это наука. И, соответственно, ну вот смотрите, сейчас чуть-чуть спустя время... Как-то у нас плохо открывается все. Надо отремонтировать. Спустя время к этому определению, к этому слову наука добавляется, чуть больше раскрывается информации и появляются такие слова, как все-таки взаимоотношения и все остальное. Я буду рассказывать, но там такие эффектные слайды, которые идут друг за другом. Uh, я это к чему? Я это к тому, что uh, давайте не забывать, что значит слово экология. Первое его значение все-таки наука. И uh, сказать хорошая экология или плохая экология с точки зрения русского языка и ну, как бы формальной логики да, будет ну, немного странно. Поэтому uh, что, что мы делаем в проекте теперь так? Мы uh, выбираем все-таки более предметные слова, которые будут понятны людям для того, чтобы коммуницировать. И вот тут, кстати, набор такой мне нравится забота об экологии, нарушена экология, удручающее состояние экологии. Это я к чему? К тому, что есть э, два штампа, точнее, он один на самом деле. Это плохая экология. Вот давайте, ну не будем про это говорить, давайте искать э, вот они эффектные слайды, которые я обещала, да? Э, ученые очень расстраиваются, когда так говорят. Э, вот есть набор синонимов. Условно говоря, на самом деле этот набор синонимов, это набор вопросов, которые мы можем решать. Мы можем решать у себя на работе, мы можем решать в науке экологии, мы можем решать их в своем ежедневном потреблении. Очень неудобно, кстати, мне крутиться, но я постараюсь. Если вообще говорить про слова, есть, ну, как бы две такие большие группы слов, да, это возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. А проблема в том, что в России всю нашу жизнь в школе учат, что есть возобновляемые ресурсы. И мы все время пишем. Ну как мы? Мы не пишем, но я как бы говорю да, о том, что я вижу в СМИ. Вот все время происходит одна и та же история. Мы пишем возобновляемые ресурсы. Возобновляемые ресурсы равно экологично. На самом деле финт в том, что любые возобновляемые ресурсы требуют э, времени на возобновление. Например, вода, например, земля, которой вот недавно у меня была дискуссия с женщиной, которая выращивает в горшках вот эти домашние сады. Очень классно. И, я, и, мы, и мы обсуждаем, мы обсуждаем food waste. Это было большое, там надо было брифовать людей, которые занимаются изобретением инноваций в продуктовой системе. И вот мы разговариваем, и я начинаю, говорю слово «земля». И вот, что это не очень возобновляемый, ну то есть он возобновляемый, да, но чтобы представлять, да, совсем нужно время. Например, с землей. Земля может работать определенное количество времени, она не безгранична. И только кажется, что огромная страна Россия, которая на карте занимает очень много места, это земля, на которой можно посадить, например, огурцы. Хрена! Ой! А на самом деле посадить огурцы можно на определенном количестве земли, и оно очень небольшое. Потом эту землю после этих огурцов придется снова отдыхать и так далее. Ограниченный ресурс, ограниченный ресурс. Здесь и сейчас мы потребляем сильно быстрее, чем можем восстанавливать свои ресурсы. Вода. Вот вода, которая бежит у вас из-под крана. Самый возобновляемый на Земле ресурс. Копейки стоит. Правда? Правда. В России вода, пригодная к очищению, из всей воды, которая есть в России, это 1%. То, что вода проходит очищение до того, как мы ее пьем, и то, что вода проходит очищение после того, как мы ее спустили в унитаз, никто никому не рассказывает. Все говорят, возобновляемый ресурс, какие проблемы, и ставят следом, это экологично, потому что это возобновляемый ресурс. Поэтому это очень важное слово которое я бы просто выкинула из словосочетания и использовала бы слово «ресурс». Тогда тут сразу понимаешь, все обязательства, которые у нас есть перед ресурсами, они начинают звучать, потому что все знают, что ресурс — это что-то ограниченное. Возобновляемый ресурс — что-то неограниченное и бесконечное. А углеродный, транспортный, еще есть слово «экологический» — «экослед», как его сокращают. А здесь, ну как бы... Очень слабая узнаваемость, что это такое на самом деле. И про это можно рассказывать чуть больше, и про это нужно делать и рассказывать. Мы делаем в «Теперь так» очень практический курс, в котором есть только реальные бытовые советы. Но проблема в том, что чтобы объяснить человеку, что такое экослед углеродный след или транспортный след, нужно делать очень много понятных, прозрачных материалов, которые раскрывают эту тему. Их на сегодня нет. Более того, если вы пойдете поискать определение этих слов, очень мало найдете в определении, максимум это Википедия. Но мы все знаем, как она делается. А, вот мои любимые слова. Тоже самый любимый заголовок. Не знаю. А, «Сдавать отходы раздельно, чтобы спасти планету». Давайте проведем Новый год а, так, чтобы планету спасти. Вот это любимый штамп, как будто бы, знаете, как мы любим шутить, расчлененные бабушки, ну что-нибудь, знаете, расчлененные, внук убил, расчленил бабушку, после того ел ее 10 лет. Отличный открываемый заголовок, правда, правда. Давайте перестанем спасать планету. Мне лично кажется, я не знаю, как там по кликам, что, а, а, спасти планету, лично я бы уже никогда в жизни не открыла этот материал, и, б, наверное, ну, все-таки хочется чуть больше знать, что мы делаем, да? потому что планета адски огромная. Смотрите-ка, где моя картинка эффектная? А, а, ни один нормальный здравомыслящий человек, сейчас я вам их даже покажу, смотрите, оп, спасти планету, ни один нормальный здравомыслящий человек не меряет свою жизнь планетами. Он меряет свою жизнь, вот она этим. Сейчас. Чувак этим. Бабуся еще, наверное, чем-то меряет. Да? И вот я, например, тоже мерю совершенно другими вещами. Несмотря на то, что я сегодня эксперт по этой теме, я вам хочу сказать, что я слишком маленькая, чтобы спасать планету. Да, ну, и давайте по секрету: да? с планетой ничего не случится. Ну, то есть, наверное, что-то случится, но нужна какая-то большая очень история, которая разрушит нашу планету. Мы, жалкие человечки, не сможем разрушить планету. Мы умеем очень хорошо разрушать себя, свое качество жизни. Мы работаем с этим. И есть смысл объяснять и работать именно с этим, а не спасать какую-то огромную, непонятную адскую планету. А, ну и вообще, да, мы видели о том, что там есть очень один, один, как это сказать, один маленький человек. И кажется, что если мы сталкиваемся с планетой, то мы ничего не можем сделать. И вот тут я хочу повернуть по-другому. Как-то, наверное, я должна была красиво это развернуть, но теперь не получилось. Кто не знает, что это за цифра? Ну, давайте. Население Китая. ну Население Китая? миллион двести пятьдесят один человек это население казани давайте представим что я кать колчанова в которой боюсь спасать планету покупаю одну бутылку воды в день пластиковую теперь представьте что миллион людей 251. ну и дальше короче с цифрами мне не очень даже озвучивать не умею Понимаете, да? Нам кажется, что есть что-то большое, огромная планета, и у нас есть другая сторона, это мы маленькие. И дальше что-то не сходится, да? Тут я выхожу, говорю, к черту планету не будем ее спасать. И дальше мы говорим о том, что очень много людей, вот смотрите, как много, думают, что... Так же, как я. Они думают, что они не могут спасать планету. И это абсолютно нормально, потому что планета страшная. Но когда я вам говорю слово «бутылка», уже становится чуть более понять. Ну, мне кажется. Это моя, знаете, драматургия рассказа. Кто знает, что это за цифра? Хотя я не знаю, вы не справились с той, что мне с вами делать? Нет. В Москве меньше. Хорошо, мы будем справляться лучше. Это Приволжский округ. А вот Россия. Это люди. Вы понимаете, да? Это люди. Пересчитайте их на бутылке. На 0,5 пластик. А вот а, население страны. Я, кстати, в прошлый раз я выступала с лекцией и не проверила данные, пришлось изменить. Вот свежий, свежак, 2019 год. Столько людей сегодня живет на этой большой планете. И если представить, что мы такие маленькие и ничего не можем изменить для того, чтобы качество жизни нашей было, ну, как бы, окей, нормальным, это иллюзия. Нас столько, и мы можем что-то делать. Вопрос в том, как мы делаем и как мы вдохновляем других людей, и вообще, что происходит, да, и знаем ли мы, что мы делаем здесь сейчас, сегодня. Проект теперь раз, проект... Теперь, шмяк. теперь так рассказывает о том, какие ежедневные изменения можно сделать в своей жизни. Это, ну, как бы так как вы не читаете проект теперь так, поэтому я говорю. Это не обязательно, что каждый материал должен быть об этом. Вопрос в том, что люди должны понимать, должны понимать о том, что происходит. Это ваша работа. А, собственно, от чего мы спасаем, как правило, планету. От э, гибели планеты, вот опять мое любимое слово, глобальное потепление. Давайте вот просто, кто знает, что такое глобальное потепление? Кто может сказать, я 100% понимаю, что это за чушь? Спасибо, я тоже нет. А, климатическая катастрофа. Просто, просто поднимайте руки, если вы понимаете, о чем речь. Спасибо. Мусорный коллапс. Ну ладно, чуть больше, понятно, ну алло. Что-то знаем. Хорошо. Добрались. Понимаете, да? Вот сейчас про это говорят. Никто не знает, что это такое. Никто не понимает, и как будто бы про это говорят. Про это начали говорить очень давно. Почему очень давно начали говорить о чем-то и продолжают писать этими заголовками, и до сих пор никто не знает, что это такое? Это странно, правда? Про мусорный коллапс. Сейчас в России... Мне кажется, что это чуть более понятная история, потому что, ну, потому что все больше материалов выходит о мусоре в России. Это политический вопрос на сегодня, связанный ну, экономико-политический вопрос. И кто-то начинает его использовать в собственных целях, ну как в собственных, в собственных политических целях кто-то в экономических целях, и мы знаем о том, что у нас пришла мусорная реформа, более-менее представляем, да, о чем она говорит и что она за собой ведет. Чтобы вы понимали, в прошлом году, в начале, точнее в начале этого года нам подняли стоимость квартплаты. Но нам подняли не стоимость квартплаты, а одну там строчку в стоимости квартплаты просто нам добавили, при этом не убрав из другой ничего. Это незаметная вещь, она очень маленькая, такая же маленькая, как ежедневная покупка. Например, пластиковые бутылки. Я ничего не имею против пластиковых бутылок. У меня есть к ним вопрос того, как мы их используем. И сейчас ну как бы выглядит примерно так. Есть какой-то мусор. Однажды мы в очень крупной компании, в одной из лидеров производителей косметики, отечественный бренд, проводили воркшоп для того, чтобы их немножко вертикально интегрировать и... Найти проблемы, почему они не могут рассказывать о своих как бы, направлениях, которые они делают в, в, в, в вопросах устойчивого развития. Это одна из самых продвинутых компаний, потому что она пользуется международными стандартами, и у нее все производство на ветряной мельнице. А, ну, как бы, это более бережная история про, ну, как бы, про энергетику. И они ничего про это не говорят. Вот кто-нибудь знает, что есть компания в России, очень большая, что она полностью все делает на ветре. Классно. Вот и мы говорим, вы что вообще? Это же кейс, это же прецедент, почему вы про это не рассказываете? Вот, и мы проводили у них, значит, воркшоп, он объединял, ну, там, типа менеджеров маркетинга и топ-менеджеров, которые отвечают за коммуникацию. И мы, и у нас была задача, мы пользуемся методами дизайн-мышления, и там есть такой этап, как эмпатия, разобраться, что надо пользователю, что надо нашему потребителю и так далее. И нужно было за очень короткий период времени узнать мнение реальных людей, которые там, ну, мы их сегментировали и все остальное. И история была в том, что все группы, ну, у них разные были аудитории, ну, с уровнем знания, там, с соцдемом и так далее. Все группы вернулись с одной историей. Никто не знает, что такое мусор. Ну, вот просто, чтобы вы понимали. Самый классный ответ пришел из... А, а вот я вас спрошу, что такое мусор? Ну просто говорить, что, нормально, тема мусор. Все просто что Все, что выкинули. Хорошо. По сути, это все отходы, у вас Спасибо. Продукты человеческой жизнедеятельности. О, продукты человеческой жизнедеятельности. А еще кто мне скажет определение? В каждом ответе, вот смотрите, я не потому, что он неправильный, все нормально с ним. А я просто скажу, как это звучит. Это звучит супер абстрактно. Люди, которые ответили, самый классный ответ был, который вот прям, это был инсайт. Я год работала уже с проектом «Теперь так», и это был инсайт. Мусор – это то, что не попало в мусорку. Прикиньте, все остальное не мусор. И это ну как бы это удивляет больше всего, люди не понимают, что те отходы, которые они делают, это их конкретные отходы, это результат их действия, не человечества, а конкретного каждого человека, и никто про это не знает. И более того, самый прикол еще в том, что мы платим за это, мы платим за это, покупая это, и мы платим за это, отдавая это, вот с прошлого года, с этого года, чуточку больше. Про это до сих пор никто не знает. А вот он мусор. Очень красивая. Это была серия очень классных фото фотографий фотографа, которые вот показывают. Вот наша покупка. Я хочу рассказать чуть-чуть, что такое мусор. И мы сейчас пробежимся очень быстро, потому что ну, тут надо понимать. Все говорят об одной части. Это о том, что как надо разделять мусор. Вот мусорный коллапс, мусорная реформа, раздельный сбор отходов. На самом деле, если говорить о мусоре, вот утилизация. Пожалуйста, мы очень любим слово утилизация. Вы знаете, что сейчас слово утилизация, ну, как бы если не вдаваться в подробности его в определении, оно действительно позволяет говорить сжигание и все остальное, но у нас есть еще классное слово переработка, которое теперь, которым теперь называют в том числе и сжигание мусора. И это звучит очень классно. Поэтому следующие статистики после того, как нам поставят мусоросжигающие заводы, будут звучать, как мы перерабатываем там, не 10%, которые мы сейчас перерабатываем, а, например, 30%. При этом ну как бы никто не будет знать, что из этих 30% там, 20, например, сжигается и так далее. Тоже прикольная тема. Все просматривается слова, все наша работа. А, транспортировка. До того, как мы начинаем утилизировать мусор, мы его куда-то везем. Сейчас подойду ближе, может быть проще. А, тут мы, вот смотрите, сортируем, но это не та сортировка, которая у вас дома, потому что это та сортировка, которая на э, заводе, перераб... О, нет, у сборщика, да, вот они собрали, они отсортировали, и тогда они его уже ведут, в лучшем случае. Потому что на самом деле в большинстве случаев на сегодня этих этапов нет. Есть, Мы собрали отходы, вот мы кинули, ТБО это называется, твердые бытовые отходы, в одну эту классную мусорку и повезли. Ну, конечно, все изменится, у нас же реформа. А, вот она сортировка, это домашняя сортировка, про это тоже можно рассказывать много. А, собственно, потребление, все понятно, покупка, это все речь про мусор. Продажа, собственно, это тоже этап, в котором, чтобы вы понимали, есть очень много мусора. Того, который мы как потребитель не видим, но мы за него платим, вообще не видим. Хранение, это тоже мусор, за который мы платим. Снова транспортировка. Почему я говорю о транспортировке? Потому что важно не забывать этот параметр. Вот в той строчке был транспортный след, и транспорт один из основных производителей СО2, Вообще, во всей этой истории. И вот про это нет у меня слайдов, но на самом деле надо понимать, что мусорная часть вот в планете, вот в спасении планеты, в климате и всем остальном, это 5%. Все остальное это на самом деле производство и транспортировка. Вот самые важные вещи, про которые вообще-то надо говорить, рассказывать и объяснять. Про это никто не рассказывает. Все говорят про в лучшем случае про сбор, и утилизацию. Про транспорт вообще никто не помнит. Бедные мусорные компании. Мы очень много работаем с... Ну, общаемся и работаем тоже с э, московскими э, передовыми, так сказать. Ну, они, правда, передовые. Э, операторами по сбору отходов, которые собирают и ТБО, ну, официальные эти операторы, и РСО, раздельный сбор отходов делают. И на самом деле бедолаги их все обвиняют, что вот я, мол, разделяю мусор, кладу его аккуратненько в контейнер, а потом приезжает машина и все это сбрасывает в одну. О, ужас, я никому не верю, забью на это, не буду разделять. На самом деле очень классно, что есть бизнес, который регулирует некоторые, к сожалению, пока что некоторые процессы. И, например, тупо транспорт дорого гонять два раза, поэтому машины бывают двухсекционные все остальное. Каждый как может решает, транспорт адски дорогая вещь. «Ладно, мы не будем заботиться о том, сколько денег получает бизнес. Давайте позаботимся о транспортном следе. Давайте поймем, что одна машина все-таки лучше двух». И поэтому я подчеркиваю, что о транспорте надо всегда думать. Нету этого, как его, телепорта, который какие-то наши вещи, любые наши вещи, нам их бац, и все нормально. И никакого CO2, и никакого мусора, и никакого вреда моей любимой планете». А, ну вы поняли, да? Все это темы для разговора. Это очень большие глубокие темы, про которые надо разговаривать. Мы про них не разговариваем. Ну как бы мы про них рассказываем, что делать, чтобы бы не было. Но на самом деле, к сожалению, мы не можем углубиться во все эти темы. Мы даже не специалисты. Мы когда запускали проект, я про это люблю шучить, шутить, мы назывались эксперты-самозванцы. Но правда сейчас уже трудно так про нас говорить, на сайте это все еще висит. За это время, конечно, мы многому научились, со многим разобрались, мы много делаем исследований, в том числе для бизнесов, по заказу, что называется, и очень много читаем материалов и углубляемся. И за год, конечно, это я как бы намекаю, на самом деле очень, к сожалению, на сегодня больше на английском языке, потому что в Европе с этим чуточку жестче, и там больше внимания к отчетности компании, к исследованиям вопроса и так далее. И вообще больше кейсов, но тем не менее про это можно очень много узнать. Не только из эко-блогов э, детей. А, ну вот, еще создание ресурсов. Все это адски, адски влияет на нас. Но мы говорим сейчас только об отходах. Классно. Э, кто виноват? тоже виноват вот это моя тоже любимая часть очень часто ну, нас зовут на всякие вот эти посиделки эко-посиделки как я их называю круглые столы и вот это все мы бываем да и очень часто я слышу от как бы когда вот знаете собирают экспертов как будто бы эксперты все сидят и я слышу например то материал тот материал плохой этот материал плохой вот у нас сейчас самый плохой пластик и все ищут альтернативы пластику. Очень смешно. Нету плохих материалов. Есть мы, пользователи, которые пользуются так или иначе материалом. Давайте перестанем обвинять пластик, стекло, тетрапак или еще что-то, что, -то, что а, есть в нашем мире, что что нам вредит. Чушь полная. А, если мы хотим поговорить о материалах, это одно. Давайте говорить о материалах объективно. Вот у нас есть э, жизненный цикл, есть такое понятие «life circle», э, по которому, например, классные эко-маркировки честно оценивают жизнедеятельность продукта. От момента, вот как я вам показывала эту мусорную коробочку, просто не буду листать, боюсь его, э, от момента добычи ресурсов и какой ресурс мы используем, до момента утилизации. Вот жизненный цикл продукта. Давайте смотреть на него. Давайте смотреть, что мы можем отправить. У меня, например, зрение минус 5. Аллилуйя, что есть кто-то, кто изобрел пластик. Я хожу в линзах и очень радуюсь. Другой вопрос. Покупаю я линзы э, каждодневные и выкидываю их каждый день в мусорку или все-таки я покупаю линзы, которые я могу носить долго. Я не могу не носить линзы, мне не подходит, ну как бы я не могу, не привыкла я за всю жизнь носить очки. Я привыкла носить линзы, меня это устраивает. Как классно, что есть кто-то, кто изобрел пластик очках, кстати, тоже пластик. Ни в чем никто не виноват. В смысле, пластик, любой другой материал не виноват. Вопрос того, как мы его используем. У нас может быть нормальная пластиковая бутылка, которую мы используем год, два, три. Но если мы берем одноразовую бутылку и выкидываем ее за раз, которая стоит, конечно же, копейки, мы не замечаем этого, но она стоит этих денег. А дальше начинается то, что мы вообще не видим. И вот сейчас, ну, как бы говорят, есть такой налог у нас, я, я, наверное, это не налог, роб, про который тоже много говорят, но в среде бизнеса. Это такая, как же, я не знаю, как это расшифровывается. Короче, суть в том, что производитель, производящий какой-то продукт упакованный, должен платить, привет, бабло за вот эту вот упаковку, чтобы система ее утилизации работала, ну, чтобы были там операторы мусорные, все остальное, вот они должны платить за это деньги. Как вы думаете, что произойдет, когда производитель начнет платить дополнительные деньги? Что? Смелее, цены повысятся. Это правда так? То есть мы на самом деле будем платить за этот роп, а вовсе не производитель. И это тоже прикольная штука. Но нам про это никто не скажет, потому что b 2 говорят с собой друг с другом в специальных СМИ. И, а мы про это ничего не узнаем. А, кто виноват, а, бизнес? Они же производят все это барахло. Да? Кажется, что так, потому что производители-производители приносят, приносят. Конечно же, самый, кстати, популярный вопрос, я смотрю по вам, что здесь, конечно, небольшая аудитория, и вряд ли будет человек, который встанет и скажет, ну а где же государство, почему вы-то этим занимаетесь? Это самое любимое. Когда у нас большие аудитории, всегда есть один человек, который задает вопрос, это должен решать, короче, этот вопрос должен решать государство. В смысле? Что такое государство? Алло. Ну просто, что такое государство? А? Государство. Это мы. Спасибо. Ну вот, я же говорю, в этой аудитории будет странно услышать этот вопрос. Это правда мы. Ну, потому что есть чиновники, это они правда есть, но они такие же люди, как мы. И вот мой эффектный кружок. Ой, смотрите. Вот надо было вот так сначала показать. И тут я рассказываю про то, что вообще-то это все люди, да, потому что мы покупаем, делаем свой выбор одноразку, мы берем или многоразку, мы голосуем за наше государство, ну так или иначе. Более того, мы являемся служащими в этом государстве, мы чиновники или друзья чиновников, или, ну, например, мы можем написать письмо. И сейчас появляется все больше открытых систем, ну вот. Типа там, активного гражданина и всего остального. Но это все еще мы, и мы можем влиять. Просто если мы не молчим, понятное дело, что иногда чувствуешь себя странной занозой. Потому что, вот, например, у меня есть рынок, который мне очень нравится, я до него никогда не дошла, но я точно знаю, что он очень классный. Я очень плохая хозяйка, потому что я примерно все время в пути. Вот, и, но... У меня есть пиетет к этому рынку, респект и уважуха изначально. Что они делают? Они присылают мне листовку в почтовый ящик с надписью, ну, типа, там, 5%, бла-бла-бла, доставка. Я про все это знаю. И знаете, что я делаю? Ну, я так люблю рынок, вот зачем они это сделают? А, тут еще надо понимать, я знаю, что листовки не работают, потому что я маркетолог со стажем. Более того, я консультирую компании, ну, как бы я переделываю отделы маркетинга, перестраиваю системы. Вот, например, компания, я работала с очень большой сетью цветочных магазинов, и у них единственный инструмент – это листовки. Почему-то продажи падают, мы не понимаем, мы же листовки-то делаем. А я говорю, ну, хорошо, давайте сделаем еще листовок, раз вам нравится, мы просто на них посмотрим немножко по-другому. Очень сложно же переубеждать людей, говорить, что вы 10 лет делаете хрень какую-то. Мы делаем листовки, и мы считаем их возврат. Нет возврата. Вот, забыл к чему это. Ну, в общем, а, это к этим, к рынку же я говорила, да. И то же самое с почтовыми ящиками. Эта реклама не работает. Есть дешевая, конкретно, ну как дешевая, стоящая своих денег, настраиваемая, классная реклама, но с ней надо разбираться. Потому что листовку что сделали, красиво, понятно, видно, директор может подписать макет. Сдвиньте, пожалуйста, правее, розовые повыше, а вот тут можно цветы другие. Давайте все-таки тюльпаны заменим, на желтые эти красные не подходят. Это понятная штука. Пойти разобраться с диджиталом адски сложно, но он, к сожалению, работает. А, в смысле, к счастью, конечно, но сейчас я пошутила. Короче, виноваты люди. Ну вот, а теперь вот так вот я делаю такой слайд, где на самом деле это все мы. Ну, то есть как бы это единая система, которая друг с другом связана. Мы, правда, ну, как бы немножко виноваты в том, что мы идем к бизнесу и покупаем у него бутылированную воду из того же крана за просто за 40, руб. я не знаю, сколько стоит вода, за 40 рублей без того, чтобы налить ее себе дома. Бизнес думает, блин, классно, им это надо. Я, пожалуй, произведу еще им воды, потому что вообще-то, чтобы вы понимали, мы делали на днях исследования по воде, ну, к нам пришел запрос, и не то чтобы был запрос на исследование по воде, мы немножко можем себе позволить делать такие вещи, говорить, у вас такой запрос, но мы подойдем к этому так, как мы видим правильно про это говорить. К счастью, нас пока еще ни разу не пристрелили и, и, и даже не забывают заплатить гонорар. Не всегда кстати готовы платить гонорар. А, так вот про воду. тысячи процентов доходности на бутылочку воды 2000 это, ну то есть это круче, чем все остальное. Нефть стоит дешевле. 2000 процентов ⁇ это мечта любого бизнеса. Понимаете, да, что это значит? Это значит, что у людей есть столько свободных денег, что они могут сделать столько маркетинга, что вы будете до бесконечности, вы будете помирать и верить, что это самый нужный для вас продукт в нем ничего нет есть два что раз уже это у меня в голове расскажу вам есть два самых распространенных типов воды очищенные и родниковые процент раскрытия источников родниковой воды производители не рассказывают о том где они взяли родниковую воду то есть это все то же самое мы покупаем это за бабос и верим что это красивая бутылка с этим красивым маркетингом и родником ну, а тут на самом деле надо еще, если вы копнете, то вы разберетесь, что такое родниковая вода, и не всегда добыча воды из родника, даже если она из родника, может быть э, полезна вообще для всего, для нас и для всех остальных. Короче, разбирайтесь. Этот вопрос не мой, и не при придумала его не я. Этот вопрос мы э, выступаем экспертами на Яндекс-Знатоках и все вопросы, которые задают большие и маленькие, сыпятся к нам, и мы на них отвечаем. Потом это Алиса будет, если вы захотите, едя в каршеринге Яндекс.Драйва поговорить с Алисой, это мой единственный контакт с ней, будет озвучивать это вслух. Ну вот, этот вопрос задал ребенок, ему 6, по -моему, 6 лет или 12, я с цифрами, не ой, короче, ребенок. Обратите внимание, зачем люди загрязняют планету? Реально зачем? Проблема в том, что люди не знают о том, что они загрязняют планету. И это очень классная формулировка, потому что до того, как я получила этот ответ, я реально не понимала, с чем мы имеем дело. Ой, вопрос. Его я получила примерно месяц назад. И бесконечные открытия в работе, здрасте, в работе с пользователями, они действительно происходят, и это очень круто. Вот я, знаете что, люблю этот вопрос, а еще я к нему свой, свой добавлю и доколе. Ну так, чтобы вопросы. И вот мой ответ: люди не знают о том, что это с ними происходит. Проблема, а что я буду забегать? У меня же есть слайды. Что делать? Uh, и, ну, собственно, есть же материалы, про это пишут, рассказывают, есть экоактивисты, есть Greenpeace, WWF, и там, не знаю, экоблогеры есть, Беа Джонсон есть, все есть. Uh, проблема в том, что очень много рассказа вот такого, например. Кто захочет думать об этом, читать это и открывать это? Это нужно, потому что разные люди, у них разный ум. И, может быть, на кого-то сработает эта история. Но я знаю точно, что нам эту историю рассказывают много лет, и пока что до сих пор ее продолжают рассказывать, но что-то мы до сих пор ничего не знаем. Еще есть такая версия, классная. Кто не знает, кто это? Спасибо. Все, а, в сложил, да. Вот эта баночка, она не в фокусе, но это баночка мусора Биа Джонсон, семья из четырех человек. Это те отходы, которые Биа Джонсон успел насобирать. Беа Джонсон классная Она реально классная Она очень красивая Она француженка У нее очень смешное произношение Что делает просто шарм невероятный У меня было, как, было удовольствие побывать на ее лекции Когда то Greenpeace, когда она выпустила книгу свою Возил ее по всей стране Возможно, она даже была в Казани Потому что она ездила по России не была. А, Наверное, она была Москва-Питер, к сожалению Но она ездила по всему миру И вот я была на ее рассказе Видите, все так. Беа Джонсон живет с очень маленьким гардеробом, который помещается в ее чемодан, у нее семья, в которой живет в белом, практически пустом доме, и, все их фо... и рассказывает про то: мы избавились от всякой хрени в своей жизни, у нас нет отходов, ну, как бы есть, да, но ну, понимаете. Сколько? Вот просто представьте, какое у вас мусорное ведро. Теперь представьте, как часто вы его выносите. Теперь, кто разделяет сбор отходов, представьте себе, ну потому что я знаю этот трюк, когда говоришь про мусорное ведро у тех, кто разделяет отходы, у них кроме мусорного ведра есть еще что-то, и там тоже есть что-то. Вот теперь представьте, всего этого у Бео Джонсона нет. У нее есть только одна маленькая баночка. За год, по-моему, или за, ну, короче, по-моему, за год, за, за три, может, даже года. Она говорит, что она там не растет у нее, поэтому я не знаю. А у нас есть... Ир Козловский, очень классный, который тоже Zero Waster, и она приходит со своей баночкой, у нее посоль... это как бы индульгенция, у нее трехлитровочка, но не полная пока, что посмотрим, как она ее будет заполнять. Есть в России вот эти, как это, есть женщины в русских селениях, но вот все классно, идеально настолько идеально, что кажется, это невозможно. И проблема в том, что ну, как бы Беа Джонсон одна, Ира Козловских, в общем-то, тоже одна. Помните цифры, да, там 7 миллиардов и что там еще, миллионы какие-то. И э, это, ну, как бы, это классно, да, это очень вдохновляет, это очень красиво. Но э, разница, ну тут надо поговорить про психологию, э, разница между тем, что я знаю, что делать, и у меня есть классный образец «Хочу быть как Бет Джонсон». И тот страх, который мы испытываем, чтобы шагнуть в эту тему, потому что у меня не получится, это глобальная история. Кажется, ну как бы звучит слово «страх» звучит сильно, да? Ну потому что ну, какое-то сильное это слово, сильное. Но на самом деле, что происходит? Мы действительно ничего не делаем часто из-за того, что наше представление о том, как все должно быть, не, со не совпадает с тем, что ну, у нас не получается, мы себе режем вены и все прекращаем, бросаем и все остальное. А, есть еще одна модель поведения. Но ну, мы, ну, все знают Грету. Все знают Грету. Ура, все знают Грету. Грету, ну, как бы... Я даже так, немножко вам абьюза и унижение. Если вы не знаете Грету, то, скорее всего, вы просто глухие, слепы. Проверьте, пожалуйста. Сходите к специалистам. Отлично, тоже история, да. К сожалению, ну вот сейчас уже говорить «Грета одна такая» будет неправильно. Потому что на самом деле что сделала Грета? Она стала самой известной девочкой, которая борется с этим. Очень хорошо, что маленькая девочка это делает, потому что это ужасно трогательно. Первое это видео которое я посмотрела с Гретой, оно, было, оно, оно реально адски вдохновляет. Вот тиражирование того модуса и того, той страсти, и той драмы, которая происходит, что она породила сейчас? Ну, как бы очень много мемов с Гретой, очень много, ну, как бы вот этой вот не очень приятной иногда истории про то, что Грет, конечно, умница, и она вдохновила очень много школьников и студентов. И почему я говорю, что сейчас она уже не одна, она одна известная, но есть школьники, которые бросают школу и выходят. Ну, потому что, правда, иногда ты думаешь, ну, зачем ходить в эту школу, где мне говорят возобновляемые ресурсы про все, и, в общем-то, и, и при этом ресурсы не возобновятся, когда я стану взрослой, и мне надо все по-другому, мне нужны просто другие знания будут, и так далее. Поэтому в целом можно прогулять. Вот, собственно, что я хочу сказать. Что есть истории, то, как мы узнаем об этом. Мне, например, человеку, предпринимателю, нормальному человеку, у которого жесткое расписание, мне приходится летать на самолетах. Более того, я вам скажу, я люблю летать на самолетах. Я не могу себе позволить, как Грета, переплыть через океан, вместо того, чтобы сесть в самолет. Мне, наверное, немножко... Непонятно, как я буду жить, если я буду жить как Био Джонсон, потому что это слишком красиво. Ну, алло, реально, Беа, ты классная, мы на тебя молимся, но ну, это слишком. И проблема в том, что мы, никто, никто нам не создал образец нормального человека, ни хипаря, ни экоактивиста, ни зеро а, или вот этого, вот, не знаю, как обозначить, биолога или этот. Кто спасает, лечит животных, скажите мне. Спасибо. И не ветеринара. Никто не создает образ, ну что такое создавать образ? Это ну СМИ, наша работа. Никто мне не создает образ, в котором будет понятно, что простой человек совершенно нормально просто должен заложить себе в свою жизнедеятельность все эти параметры. Пожалуйста, давайте это и сделаем. Вот, собственно, что сделали. Поэтому мы сделали этот курс. Что мы сделали? Мы сделали просто понятную дружелюбную среду, в которой можно друг с другом разговаривать, самое главное можно ошибаться, можно и мы постоянно в каждом уроке, я не буду рассказывать про курс вообще, ну довольно легко можно зайти, вот смотрите стрелочка даже есть, просто зайти на теперьтак.ру и подписаться. Мы поняли, что есть разные модели поведения, но никто нам не дает модель поведения, в которой мы просто справляемся с чем-то в своем ежедневном быту. Нам рассказывают про финансы, нам рассказывают про отношения, нам много про что рассказывают в очень прикольном, понятном для нас формате. Наш мир становится с каждым днем все удобнее. И, кстати, не факт, что он становится одноразовым. Например, Авито, да, первый представитель очень заметный шеринг экономики в России, отличная, удобная штука. Недавно запустили курьерские службы, и теперь это стало дико удобнее. Потому что мне, например, стыковаться с каким-то человеком был огромный стресс. Я по работе стыкую с безумным количеством людей. А тут еще я должна купить какую-нибудь баночку за 100 рублей, потому что она мне нужна, и стыковаться с человеком, ну типа там пару часов переписываться и вот это все. Сейчас этого не надо делать. И в этом смысле, ну как бы наш мир, и наша жизнь становится дико удобнее, но нам никто не рассказывает про то, как нам, ну как бы как нам на какие параметры опираться при выборе. Очень много всего: пластик зло, не знаю, zero waste слишком сложно и так далее. И мы сделали, собственно, курс, который приходит один раз письмо на почту и просто аккуратненько рассказывает, какие варианты могут быть для вас. Попробуйте, сделайте что-то одно. У нас в Инстаграме была классная картинка ну, э, э, с цитатой какой-то очень, я не знаю, ну, видимо, какая то известная, известный человек в этой нашей области. Вот. И там, там есть, нам не нужно... Нам не нужно не нужен один классный... А... Человек, который делает все хорошо, ну, Zero Waster назову, Instagram все пользуются, могут прочитать оригинал. Нам нужно много людей, которые что-то пытаются делать, которые делают хоть что-то, но ошибаются. Вот это правда. Давайте, ну, просто, э, давайте рассказывать о том, как можно двигаться в этом направлении, и давайте не чмырить никого страшными, там, э, негативными словами, типа, надо от всего отказаться, или ты чмыри, если ты бросил мусорку. Хотя, например, в Англии, если вы появитесь в приличном обществе, с водой или скажете надо зайти купить воды но ну, вас есть большой риск что вас зачмырят потому что там это уже ну просто моветон и там имеет свою бутылку для воды или чашку для кофе это ну прям норма и э, еще чуть-чуть и я думаю что это все равно что будет слух рыгнуть да, прийти со своей с пластиковой бутылкой поэтому давайте рассказывать вот кстати свежак Нифига не свежак, а уже просто довольно давно есть еще у нас модуль про маркировки, потому что маркировки это вообще отдельная история на продуктах. Их адски много, потому что кто-то из этого просто картинка, кто-то реальная маркировка. И мы вместе с Экологическим союзом, который является владельцем единственной в России маркировки листок жизни, сделали модуль про то, как с этим разобраться. Я, это, честно, не люблю этот модуль. Наверное, он стоил, во-первых, большого труда, во-вторых, он получился чуточку скучнее и более глубже, но он все-таки все полезный, и вот если хочется идти, на него можно отдельно подписаться, если хочется с этим разбираться, то вот там, в общем, и как это, напечатанному верить, да, тоже можно понимать, как и что. А, вот, собственно, к вопросу, что делать, доколе и все остальное. Ну, в общем, делать, да, потому что каждый из нас может что-то делать. Например, вы можете делать это дома, в редакции, в институте. И самое главное, делать свою работу так, что знать, что этот параметр есть. И совершенно не обязательно даже писать на эту тему отдельно под заголовком. Просто не забывайте, что это один из параметров выбора. Ну, например, что такое параметры выбора? Вот, например, хочу я купить новое платье. Ну, даже не так. Мне нужно новое платье, да? Дальше нужно ли мне новое платье на самом деле? И нужно ли мне новое платье? И дальше мы разбираемся, хорошо, мне нужно новое, что такое параметр бережного. Мне нужно синее платье, длинное платье, с вырезом платья. и мне нужно платье из, например, дружелюбных материалов. Буду я его носить часто или я его надену один раз, а, смогу, где я, где я его смогу сдать, да, из чего оно сделано. И все вот эти вот остальные штуки, это просто такая же норма для выбора, как синяя оно, с декольте оно, и а, все, ну и там с люрексом оно, да, короткое или длинное. Вот нам надо сделать так, чтобы для всех это стало нормальным. В этот весь выбор, а вот цену-то я забыла, да, добавлять параметр бережного. Где произведено это платье, из чего оно произведено, было ли этично оплачено труд этих людей или там умерло тысяча людей потому что фабрика была так себе зато это платье стоит дешево и так далее и вот эти вот как только мы понимаем эти параметры мы становимся чуть бережнее уже надо ну и уже не придется спасать какую-то большую планету а вот а, поэтому давайте Делать, рассказывать Вот тут просто есть набор синонимов Мы используем слово бережное потребление Это наше словосочетание Которое мне очень нравится Как постепенно приживает Потому что нам было тесно В осознанности нам не хватало действия Оно было какое-то сильно уж умное что ли Потому что мы говорим про быт А тут что-то думать надо алива серьезно? А разумное, ну, примерно то же самое, этичное, вообще суперсложное слово, потому что, ну, это слово, во-первых, не для России, ну, как бы, ну, алло, где все, что с нами происходит, и этичность. Слишком сложно. Поэтому мы выбрали бережное, понятное. И у нас есть три параметра, ну как бы три параметра бережности, а вовсе не только бережность по отношению к окружающей среде. Не, ну как бы мы даже больше не про это. Мы про бережное отношение к себе и к тем, кто нас окружает в первую очередь. Поэтому на вопрос, который мне часто довольно задают после выступлений или во время выступлений, как разговаривать с людьми, которые не разделяют мои принципы и не хотят там, не знаю, разделять мои принципы и свои отходы, вот. я всегда говорю, что в первую очередь никто никогда вам не будет верить, если вы всех чмырите и говорите, ты что вообще, мы все умрем. Мы умрем, потому что это мусор и отходы, и все остальное. А так не работает, да, и поэтому лучше всего создавать положительные образы, в том числе своим поведением, и скорее, есть такое понятие, э, позитивное подкрепление про, ну, в психологии, воспитании, э, и, короче, вот позитивное подкрепление, это когда вы хвалите за все хорошее, но при этом не трогаете того плохого, ну, как бы там по-разному, ну, то есть я сейчас... У нас предмет разговора не об этом, но тем не менее, если коротко, то вы хвалите за позитивные действия, за любой маленький шаг. И э, в этом смысле, ну, как бы здесь очень можно много экспериментировать. И, и мы даже выпускали про это, мне кажется, письмо отдельно: про то, как разговаривать с близкими, которое было построено полностью на материале э, группы поддержки. Потому что у всех разные близкие, у всех разные ситуации, у кого-то большая семья, у кого-то маленькая и так далее. Чего надо идти? О, спасибо. Вот, собственно, вопрос, что вы можете сделать, вы? На самом деле много чего. И, а, и я а, люблю здесь добавить, ну, кроме того, что мы выполняем разные социальные функции в течение дня, в течение жизни. А, мы можем быть детьми, мы можем быть родителями, мы можем а, вести свой дом. Мы приходим в офис, мы ходим, не знаю, мы что-то любим, да, и какие-то вещи делаем. И вот здесь, если не говорить об очевидном, да, я могу сказать, что, например, каждая редакция может как бы водить, проводить эксперименты, да, на личном уровне или на личном. И я точно хочу вам сказать, что материалы, типа личный опыт – это очень востребованные материалы, и любые кейсы освещаются. И самое главное, люди обожают читать про провалы. И на самом деле это тоже кейсы, и про это можно писать. И это способ освещать вот эти вот истории да, про, про все, что с нами происходит. Вот про перегорели, например. Я знаю много историй про то, что ну, я собирала пластик, собирала пластик, а потом у меня место на балконе закончилось, и теперь я не знаю, что делать с этим пластиком, потому что его очень много. Вот И, ну, наверное, я его выкину, потому что я же не смогу донести этот пластик до дома. Это тоже история, с которой, ну, с которой можно работать. И это довольно прикольно, и про это можно говорить. Я хочу сказать, что а, вот в том исследовании последнего проводу, там оно было не про воду, это я рассказываю всякие разные части, а, там мы в том числе смотрели о том, что происходит сейчас с темой вообще в России. И а, удивительное, но а, выяснилось, что вообще-то что, что э, есть два типа потока информации, если так совсем группа. Один это пресс-релизы государственные, ну как бы типа, как это называется, чиновничи, всякие э, подразделения, ведомства и все остальное, которые про это говорят, вот они выпускают пресс-релизы. Сначала СМИ публикуют эти пресс-релизы, какие-то более внимательные СМИ, они делают из этого какие-то маленькие расследования. Но, ну, кстати, к сожалению, очень мало кто глубоко копает. Единицы кто копает вообще во всю эту историю. Вот есть официальный поток информации в СМИ, есть второй поток информации, это как СМИ переосмысляют официальный поток информации. Все, на этом все заканчивается. Чтобы вы понимали, материалы, вот примерно я сейчас попробую процитировать, Ведомство такое-то, такое-то приняло законопроект о том-то, том-то. Как мне, пользователю, в этом законопроекте себя чувствовать? Максимум, что мы находили, это как СМИ делают разбор, ну, просто приходят к пользователю и говорят, ну, что, как вы там с разделенными отходами? Говорят, а что, как, какие вообще раздельные отходы? У меня ничего нет, какие разделенные отходы? Вы про что? Вот, понимаете, никто не рассказывает, что с этим делать. Ну, то есть, вот как, да, никто не берет на себя эту задачу. А постепенно, ну, как бы понятно, есть эко-блогеры. Но мы же понимаем, что это такое. Мы, конечно, знаем, что блогеры – это мощь, сила, там, не знаю, поджимают пятки средства массовой информации и все остальное. Но чтобы… Читать такого блогера, на него надо наткнуться. Средства массовой информации, ну как бы и надо быть заинтересованным. Средства массовой информации работают по-другому. Придите в лайфстайл, в свой лайфстайл, и закладывайте параметры. Пишите о шмотках, окей, пишите о шмотках, рассказывайте про это. Не просто в отдельных материалах, засовывайте это внутрь своих материалов. Не обязательно там назидательно и стрёмно, да, ну я говорю о здравом смысле все-таки. Но давайте просто заложим этот параметр и рассказывая о любом производстве, например, молодые дизайнеры выпустили коллаборацию. Нормальная да, история, классная история, пишется в лайфстайл-журналах. Давайте осветим, какие они материалы берут они. Вот я работаю с... Ну, у меня интернет-магазин есть. И я, например, своим поставщикам, которые говорят... Он, ну мы классные, мы Zero Waste поставщики. Я говорю, хорошо, а вот вы бахилы шьете из какого материала? Мы не знаем. Я говорю, в смысле, вы не знаете, он из Китая привезен или нет? Вы шьете бахилы, вы Zero Waste как бы тему двигаете. Вы не знаете, где произведен материал. В чем смысл? Никто не хочет копать дальше. Все берут э, эту тему, этот хайп, но никто не хочет работать с ней по-настоящему. Это грустно. Пожалуйста, работайте классно. Где брать информацию? Я назову всего лишь два источника, и они скорее такие системные, чем информация. Но есть замечательная организация ООН, в которой очень много подразделений. И вот эта замечательная организация сказала, что до 30 -го года хорошо бы нам достичь вот таких классных целей. И вовлекать во все это не просто ну, как бы какую-то одну организацию, одну страну, а решать всем вместе на любом уровне. Государственный бизнес уровень, домашний уровень, как это называется, домашнее хозяйство? Да, домашнее хозяйство. вот И очень важно еще 17 кусочек, который, который все забывают, потому что на самом деле он про партнерство, потому что достигайте этого всего очень классно в партнерствах. Объединяйтесь с разными компаниями, делайте разные классные проекты. Вторая система, которую как бы приписывают Био Джонсон, это 5 r это система практический уровень того, что должно вот с той пачкой мусора происходить. Самый первый, это воронка, ну то есть это воронка по пути исследования продукта с момента, ну как бы принятия решения о покупке, наверное, отказаться предлагает нам Био Джонсон. Первое, что мы можем, не можем отказаться, давайте сократим не можем, ну как бы там, где мы сократили и мы все-таки приобрели что-то, давайте использовать это максимально долго. Сейчас самая актуальная тема, это новогодние елки, все заголовки, про это, ну те заголовки, нашей теме заголовки, Бе, э, что бережнее, натуральное или натуральное. Коротко отвечу вам сразу, бережнее, натуральная, еще лучше сделать вообще без елки, а, ну в смысле не без елки, а там, сделать елку своими руками из чего-нибудь. Или купить елку на Авито, но не покупать ничего нового. Вот. Но в целом между искусственной и натуральной, если мы вот так вот покупать искусственную или натуральную, то лучше натуральную. Это, ну так, забегай вперед. Вот. Но дальше переиспользовать. Почему я говорю, чтобы, почему лучше натуральная? Потому что, чтобы оправдать экологический след, это общее слово, там все входит, транспортное, углеродное все остальное, вот э, елку надо использовать 20 лет. Ну, просто звучит хорошо, о, мы можем, что 20 лет. Просто представьте себе 20 лет в голове. Вот сейчас нам примерно сколько, допустим, 20? Вот, понимаете, да? Вот представьте, что 20 лет вы можете себе что-то запланировать на 20 лет. 20 лет я буду использовать эту елку. Я нормальный, я куплю, я 20 лет справлюсь. Алло, серьезно? Поэтому ну, как бы нужно понимать, да, что э, чем сложнее вещь, тем дольше она должна использоваться, чтобы оправдать свой транспортный след. И вот когда наша елка прошло 25 лет, мы даже мы были лучше, 25 лет мы пользуемся этой елкой, и понятно, что она пришла в полную негодность, вот тогда нам надо ее переработать. И надеюсь, что через 25 лет пластиковые елки в том виде, в котором они сейчас производятся, будут перерабатываться, сейчас нет вообще-то, а, вот а, в отличие от а, обычных деревянной, деревянной елки. А, ну короче, и вот когда мы уже понимаем, что есть что-то, что мы переработали. Ну, я не знаю, сейчас попробую привести пример. Бумажный стаканчик как будто бы бумажный, да, он состоит из двух частей: а, картон, ну, бумага, и пластик. Вот. Как будто бы бумажные стаканчики не перерабатываются, чтобы мы не мали. Просто потому что они состоят из двух частей, и это слишком дорого разъединять эти чай. Вообще можно, но слишком дорого, и э, фракции, ну как бы с бумагой все нормально, а вот пластик будет таким стремным, что в целом из него будет сложно что-то сделать. Вот. Ну так вот, э, когда мы переработали, как будто бы у нас бумага слишком стремная, чтобы мы с ней что-то сделали, вот тогда мы ее отправляем, куда-то в землю. И есть такая замечательная концепция, называется cradle-to-cradle, cradle. колыбель, от колыбели к колыбели, если переводить дословно. Это суть в том, что вот момент, ну, где мы, понятно, не смогли отказаться, где мы производим какую-то вещь, Например, ну, не знаю, из земелюшки мы что-то достали, или, там, не знаю, из дерева что-то сделали. И вот мы попользовались этой вещью, 25 лет мы договорились, да. И вот, когда мы ее возвращаем в землю, то с землей все в порядке, как минимум, да, то есть мы не вредим, а как максимум мы еще и обогащаем. Так тоже можно, например, с пищевыми отходами, из которых можно сделать почву грунт. И вот, вот эта вот система нормального использования, это, ну, отличная система. Дальше внутри можно, ее предложила Био Джонсон для всего, а дальше можно разбираться, потому что есть такой классный, а сейчас, ну, как бы, мы ведем активную работу, готовимся к тому, чтобы вести активную работу с food фудвейстом, потому что это основная проблема, ну, которая затрагивает огромное количество вот всего, про что я сейчас говорю. Вот, и есть такой фильм, называется, он так и называется, Food waste. Food waste, да, очень классный документальный фильм, я очень рекомендую, вот там есть совсем другая воронка, и она тоже про, про waste, и вот там они, например, говорят, что самая грамотная работа будет с едой, тоже такая воронка, это первое. Накормить людей, второе, накормить, ну как бы путь, да, накормить животных, произвести энергию из отходов пищевых, и уже потом отправить это вот сюда, вот в этот уголок, в компост. Ой, ну я устала. Короче, вот про что я хочу сказать. Давайте резюмируем. Давайте, пожалуйста предметно и разнообразно, без вот этого шапка закидательства, спасти планету и прочие абстрактные шняги. А системно это значит, что давайте смотреть на все, про что мы говорим, а, вот, ну, Например, ну, давайте использовать вот этот жизненный цикл, да, если мы говорим про продукт Если мы говорим про раздельный сбор отходов, то давайте смотреть на всю систему Вот, например, тетрапак перерабатывается, мне говорят В смысле перерабатывается? Ребята, тетропак правда перерабатывается Он требует огромное количество энергии а, Три завода перерабатывают тетрапак на всей России Представляете, транспортный сред просто мусора А дальше что начинается? Чтобы тетрапак переработался, его нужно собрать. Но никто из нас, ну, глобально, не знает о том, что тетрапак перерабатывается, и мы не сдаем тетрапак со всеми остальными фракциями. Ну и все это делает тетрапак совершенно неинтересным для переработки фракции. Поэтому заявление. А Титрапака о том, что он перерабатывается, фактически становится гринвошингом. Про гринвошинг я очень рекомендую почитать что-нибудь на английском языке, потому что есть материалы, которые подробно рассказывают, прям по пунктам, что такое гринвошинг. Чтобы это не было, если вдруг вы захотите, это тоже классные заголовки, которые все любят, вот про это тоже хорошо бы узнать поглубже, а не просто использовать это как слово для заголовка. Факты, цифры, эксперты. Очень важно. Мы, мы, например, когда мы сталкиваемся с любым вопросом, мы идем по всей цепочке к экспертам. Потому что одно дело то, что у нас есть на русском языке, можно найти, а другое дело то, с чем имеют дело эксперты, потому что все меняется. И сегодня может быть одно, а завтра другое. И вот то, что ты читаешь, это всегда немножко вчера. И поэтому мы всегда ходим к экспертам и говорим а что там у вас-то, что у вас? Вот. И мы и вот так вот общаясь, и очень важно разговаривать с экспертами именно поэтому, потому что все в нашем мире адски меняется. Скорее всего, в институте вас учили для объективности, интересных рассказов и так далее. Это все тоже, да, безусловно, но просто все меняется. Поэтому надо идти к экспертам сегодня, к тем, кто этим занимается, потому что они могут вам хотя бы намекнуть, что завтра ваша статья перестанет быть актуальной. Ну, это я так манипулирую скорее словами какими-то, но на самом деле -то. проверять и искать, потому что, например, была большая история, мы живем в век постправды это называется, когда типа все залайкали какой-то материал, никто не разобрался, никто не прочитал, оказалось все поверили просто потому что там много лайков. Вот с этим обязательно надо смотреть, потому что когда тебе есть... Я все время использую эти шапка шапко-закидательские цифры, например тонна пластика на каждого человека сейчас, на сегодня, включая Россию. Дальше что? Надо посмотреть дату, как, откуда появилась эта цифра, потому что этой цифрой мы пользуемся очень давно. А дальше надо посмотреть, а кто и как это посчитал. Ну вот факт-чекинг, этому я думаю, что журналистов очень много учат. Сегодня моя подруга Радмила Хакова будет, она есть в программе, она будет рассказывать, про факт-чекинг и вообще про то, как много фейка в социальных сетях и во всем остальном. Так как очень много информации вы найдете эко-блогерской, потому что эко-блогеров зовут в СМИ, чтобы они что-то написали, потому что они как бы разбираются. вот. И ну, вот тут надо очень много смотреть и проверять. От большого к малому и наоборот. Это я про то, почему надо спасать планету и как спасать планету. да. Как влияет моя пластиковая бутылка на планету, и как мне спасти планету маленькой Кати, вот эту взаимосвязь, ее очень здорово показывать и объяснять, потому что одно без другого не работает. Как объяснить, если вы рассказываете о чем-то другом, вот этот момент, я не знаю. Мы все время ищем эти способы, потому что это очень сложно в одно предложение засунуть вот эту большую длинную цепочку. Но это нужно делать. А Рассказывая про каждые части внутри этой цепочки чуть более регулярно, мы повысим узнаваемость. Тогда вот, вот это вот в русском языке, это называется... Припозиция, ну знаете, когда куски предложения, их не обязательно произносить, потому что есть припозиция. И вот узнаваемость каких-то моментов сделает, ну облегчит нам работу. Да? Но нам сначала надо поработать над тем, чтобы узнаваемость это была. Помогать искать решение. Вот здесь нужно все-таки не просто кого-то там обвинить в очередной плохой, некачественной свалке, да, а надо помогать, смотреть, если мы пишем, для кого мы пишем материал, и что мы можем, то есть, если мы, например, пишем про страшную свалку, то мы, наверное, напишем это про, ну, для людей, да? ну, в смысле для жителей вокруг этой свалки. я сейчас фантазирую, вокруг этой свалки, как мы можем быть полезными, что могут сделать жителями? какой мы можем им дать, ну не прям совет, это все-таки не работа журналиста, да, а вот ну, какие-то подсказки, какие-то вещи. И очень важно, да, очень важно вдохновлять, вдохновлять на перемены. Это что, что такое вдохновение, откуда оно приходит, когда людям что-то симпатично, прикольно, и они верят, что можно что-то сделать. Вот примерно так, тогда это будет работать, и тогда... Наши материалы будут чуточку интереснее, и самое главное, они будут чуточку полезнее. И это было бы клево. Я имею в виду, ну, то есть я уверена, что вы пишете классные материалы, я сейчас говорю исключительно про эту тему. О, а это по скрипту, ну уже моя боль. В русском языке видео, аудио и в том числе слово эко пишется слитно. Пожалуйста, пишите правильно. Я не знаю, почему даже корректоры этого не правят. Не понимаю. Но есть такое правило, которое говорит нам писать эту приставку. Не приставку, часть все же слова. Слитно. Вот это. Мы когда-нибудь сделаем этот большой проект с, наверное, с этим с диктантом. С... А, вот. И заканчивая свой разговор, я укладываюсь во время. А есть кто-то, кто присылал материалы, кстати, на разбор? Слава богу. А, что мы? Мы замутили историю. Это спецноминация, в которой можно подать любой формат. Любой абсолютно формат. Здесь они как бы перечислены базовые. но Если вы сделали ЗИН на эту тему, не знаю, если вы сделали, вот у меня нет примера, высокий мы выкладывали. Девочка вообще сделала очень классный комикс для Инстаграма этой карусели про бахилы. И это очень прикольно. Вот Любые форматы, мы принимаем любые форматы, которые рассказывают на эту тему. А вот собственно все. И еще мы решили, что очень важно про консистентность есть такое слово, которое я все время смеюсь, потому что мой коллега его использует, а я говорю ему, а говорить нормальными словами. Так вот, когда не только ваша работа, текст, я имею в виду, или материал, да, если корректнее назвать, про это говорит, но и когда очевидно, что... Все ваши действия последовательны, и вот есть некое понимание личного вклада в того, что вы делаете. Не вопрос не только материала, но и ну, это такой гран-при, которое, возможно, мы найдем кого-то, кто так живет, а не просто пишет об этом и тоже захотим его вручить. Ну, мне кажется, я закончила. Давайте мочите вопросы, потому что я очень люблю вопросы. Обычно я не читаю лекции, но тут такой формат, что надо по быленькому как-то рассказать. Вот. Любые вопросы вообще про раздельный сбор отходов или про как писать, не знаю, про планету, про все, что я знаю, я скажу. Вот я сейчас открою. Вот еще, кстати. Можно вопрос по ваше отношение к МСЗ, вообще к заводам мусоросжигающим? Что вы, что вы думаете, как вообще о ну, писать? А как я, я могу к ним относиться? Я к ним плохо отношусь. Я считаю, что это один из самых стрёмных фейков, которые нам сейчас подсовывает правительство. И, возможно, это выход, но, но не для меня. И у меня нет официальной позиции, которую мы как-то проектом высказываем. Но мне кажется, это стрёмная тема, и все Альтернативы? Альтернативные темы, ну, к сожалению, я могу сказать, что альтернативная тема – это мы. Надо, пожалуй, все-таки поджиматься и отказываться от всякой хрени, которую мы бесконечно производим. Мы это реально можем делать. Это не просто искать эти решения, но их надо искать. Вот. Для меня единственная альтернатива – это ну, как бы многоразовое использование, и, ну, либо отказ. Ну, отказ, ну, видите, это опять не неофициальная позиция нашего проекта. Я разговариваю сейчас с небольшой аудиторией. Просто мне, например, так легче. Вот у меня нет, ну, как бы, я не покупаю йогурт в пластиковой упаковке. У меня нет пластиковой упаковки. Мне не надо ее сжигать, вывозить, перерабатывать и так далее. Есть, мы не все можем так решить, безусловно. Но и я вообще не Zero waste. Просто у меня много мусора. Но, тем не менее, мы можем двигаться в эту сторону. И мне просто кажется, что чем больше мы перетягиваем вопрос к отходам и к тому, что с ними делать с момента того, как нам сделать их меньше, тем дольше мы будем заниматься вот этой частью, а вовсе не вот этой. И моя позиция, я не могу предложить альтернативу, потому что это, ну, как бы здесь, да. Понятно, ну, надо перерабатывать. Но все тоже не переработаешь. Поэтому, ну, вот надо искать их скорее здесь. И как только э, появятся классные, важные инициативы, и как только сюда будет смещаться фокус, в том числе в коммуникации, э, ну, тогда начнут как-то это будет двигаться. Потому что это ну, мусоросжигание, это политический вопрос исключительно. И я совершенно не сведущая в политике и в том, как делят там бабло где-то. Слышно, хорошо, просто записываешь. тема, да. Есть хоть один пример в практике нашей страны, когда активисты действительно остановили строительство вот завода. Просто я так не понимаю, знаю. что это такая больная тема для всех, не только для нашего города. Заводы только, -только так. сейчас ШИЕС стоит, и все одновременно стоят, и нет ни одного, потому что просто это новое явление в истории. России. Ну, я скажу так, практика есть, потому что когда люди выходят, если вы про бунт и все остальное, когда люди выходят, чтобы... Есть, например, вот позитивное, скажу, есть Greenpeace, который собирает подписи для того, чтобы внедрить какие-то новые проекты. Это работает. Это точно работает. Мы, ну, не только потому, что я там дружу с гринписом. Мы, мы все дружим, потому что они классные. Хоть нам их, их позиция тоже, ну, как бы мы поэтому и есть, потому что они не закрывают все вопросы. Вот. Но мне вот это работает. Ну, то есть я все-таки за какие-то позитивные вещи, но есть ситуации, в которых, ну, вот выйти и что-то сказать вот так, это тоже работает. И мы про это, ну, как бы немножко знаем. Но говорить опять, есть ли такие практики, ну, сейчас действительно заводы только начали появляться, эта история, но мы знаем о том, что э, нелегальные свалки, например, все-таки убирают, да, после того, как люди выходят и говорят, ну, сколько можно, а вот, поэтому работает, ну, мне кажется, работает, это совершенно не мой путь, ну, потому что я, э, не, это... Человеческий фактор, я не верю, ну как бы не не верю, я верю в то, что массово мы можем что-то менять, но я за позитивные изменения, и для меня не всегда бывает, ну как бы понятным, что типа надо вот выйти и, и кричать, да, иногда надо просто что-то делать, и здесь, ну не знаю, может я просто не оказывалась в ситуации, я не жила около свалки или около завода, поэтому. И я умею находить, наверное, другие методы работы и всегда там как-то двигаться. Ну вот мой метод, вот он. Но мне кажется, что это работает, и я, и я подчеркиваю, что людям нужны... Люди все очень разные, и им нужны разные способы говорить. И про это тоже важно думать. Поэтому э, надо просто всю свою работу повернуть к людям. Кому вы сегодня обращаетесь, с кем вы хотите поговорить об этом. И представлять конкретно, какой, какой результат вы хотите увидеть от своей... Вот я была, мы во Владивостоке были, я была на разборе у коллег, у настоящих журналистов. И они говорили просто про проект «Мультимедиа» и они вот там оксан была и она задавала очень классный вопрос зачем вы делаете этот материал что Что, что нам то чё и вот как только мы знаем зачем у нас сразу такая хорошенькая ясность у нас все пишется просто вот так вот льется и все нормально и редактору там делать нечего потому что у нас классный материал потому что мы знаем зачем мы пишем и это ну это важный момент вот не знаю ответила нет наверное ничего не знаю про это в Подмосковье строят. Не знаю, я не слежу за этим вопросом, мне болезненно слишком это все. Ну, мне болезненно. Нет, я хотела уточнить, а вы сами сортируете отходы? Да, конечно. А какими сложностями сталкивались, когда начинали только это делать? Ну, то есть было, что бросали, или все что понакатанное, нормально? Нет. Ну, у меня просто, у меня, я довольно, я же говорю, я очень плохая домохозяйка, и я в целом, ну, как бы мой выбор весь, я, как бы, мне ни на что не хватает времени. Вот моя жизненная ситуация. И в этом смысле мне проще отказываться от многих вещей, чтобы с ними потом разбираться. Но я с ним сталкиваюсь, я думаю, что самая большая проблема – это те фракции, которые нельзя просто так пойти и сдать. Ну, например, там лампочка у меня перегорела, не, не вот эта лампочка, которая везде, а вот такая длинная, полтора метровая. И вот эта проблема, она у меня стоит, ну, мне кажется, уже год примерно стоит. Вот какие-то такие штуки, фракции, которые нельзя, или там провода от телефонов, ну, вот эти, которые ломаются все время. А так, ну, я не испытываю проблем, потому что в Москве, во-первых, ну, хорошенькая инфраструктура, и э, у меня практически, ну, там, пройти надо какое-то время, вот. Я, более того, я немножко даже заморачиваюсь, потому что я, несмотря на то, что у меня дуальный сбор, ну, то есть я в один контейнер могу положить 4 фракции, а в другой все остальное, вот. Я макулатуру все-таки отношу в закрытый, в стационарный пункт, потому что мне кажется, что она размякнет, и у нее качество упадет. Вот, этим я заморачиваюсь, а так нет. В магазине, в Асоке мы тоже все перерабатываем. Вот в Асоке на уровне бизнеса сложнее. Каждый раз у нас есть инструкция, когда мы делаем закупку, мы все время пишем, что, пожалуйста, сэкономьте на нас. Нам не надо это, это, это, это. Используйте вторичные материалы при упаковке. Ну, они из любви, видимо, душевной любят прислать нам там, кипу этих листовок, например. И мне все время больно, потому что я знаю, что эти листовки, во-первых, тяжело нести, во-вторых, я вообще-то за них плачу, потому что доставку оплачивает ну, товаров покупатель. Ну, там, не всю часть, но тем не менее. И я понимаю, что я заплатила за лишний килограмм, или сколько они там весят, много, да, еще мне надо будет их вынести в макулатуру. Я ну, что за козлы-то? Вот, вроде их и как бы не злишься, и понимаешь, что это не со зла они делают. И вот каждый раз мы пишем, мы много с этим работаем. Вот там больше проблемы с этим. Ну, понятно, это другие обороты, другое количество всего, чем у меня дома. Вот. Ну нет, я не испытываю никаких, не перегорал, ничего такого не было. Так вот. И Еще вопросики. Ну что, давайте, интересненько. Ну или все, тогда расходимся. Ну я не знаю, сколько можно. Ну, то есть просто сайты какие-то, может быть, блогеров, которых вы читаете, где можно было бы тоже почерпнуть вдохновение и информацию полезную. Ну, я, классные зануда. Темы. я зануда, и у меня, знаете, модель потребления классных тем, все, что русскоязычное, я примерно так, типа, пишу в Greenpeace, например, спрашиваю у вас было исследование на эту тему? Вот. Я люблю исследования, ну, то есть мне, я не, не читаю какие-то материалы, потому что я знаю, как они могут быть написаны. Вот. Я, конечно, смотрю там поверхностно, поискать там что-нибудь, вот. но я, я в основном я читаю исследования, и чаще всего ну, приходится на английском языке. Если говорить про эту тему, я очень люблю, ну вот, например, Фаус, с которым мы работаем как раз по Zero Waste, готовимся, они очень любят, но ну, это их формат, мы ничего не можем с этим делать, публиковать журналы с отчетами, с исследованиями. Они, во-первых, мне больно, потому что они плохо сверстаны, а я люблю ну, как бы приятные, верстку и все остальное. Вот. А, Но ну, они не все публикуют, например, да, потому что есть объемы, которые почему-то до сих пор считается, что лучше вот, вывалить в бумагу, чем в интернет. Вот. У, ну, короче, ООН мне нравится, там я читаю исследования, все, что они. Ну, как ООН, это большое слово для кучи разных подразделений, которые занимаются разными темами. Вот там я беру. Ну, Greenpeace он ну, надо, конечно, на английском придется читать. Вот. А так тематические разные. Есть очень много в, в Англии, есть очень много классных контор, которые занимаются всяким таким. Ну еще я читаю вот из этих, из большой тройки, всякую аналитику тоже. Ну я давай, в этом смысле, ничего не скажу. Блогеры мне, ну там не успеваю просто даже. Есть какие-то симпатичные, есть нет. Какое-то время я очень любила журнал, как же он называется-то, Ресайкл, да, так и называется. Мне очень нравилось, но потом что-то как-то их материалы стали какие-то... То ли я перечитала больше информации, ну, короче, как-то ну снизилось, для меня снизилось э, качество информации. Вот, поэтому не знаю. Но их очень много. Кто-то симпатичный. Собственно, Маша Гельман, моя коллега и мой партнер до сегодня, я начала читать ее телеграм-канал. Мне понравилось то, как она про это рассказывает. Это было очень искренне предметно и бытово. И, но видите, что я сделала с Машей Гельман, которую я читала. Я ее позвала, она стала партнером, теперь так перестала вести телеграм-канал некогда ей больше. Вот, поэтому подкосила я. А можно еще хорошие примеры экологических акций для аудитории? Ну вот, например, у меня есть аудитория, с которой можно работать, и, как правило, все акции, которые проводят... Ну ладно, не все сейчас. Ну, что мы чаще слышим? Сдай пластик, принеси на переработку, и, в общем-то, на этом точка. Какие еще есть варианты взаимодействия с этой активной аудиторией? На самом деле, реюз это то, что нас всех спасет. И, честно говоря, самый классный формат – это своп, на котором вы обмениваете. Сделайте тематический своп. Мы сейчас запустили онлайн-своп. Uh, не знаю, как у него дела, потому что я неделю указали. Я не понимаю этого слова, простите. Своп, да. Спасибо, что вы не понимаете, потому что надо сказать. Своп – это слово, которое означает ну, буквально обмениваться. И суть в том, что вы делаете, например, вечериночку, и со своими подруженьками И они приносят свои шмотки Которые им поднадоели Но их можно вполне себе носить И вы приносите И вот вы поменялись И просто всем, всем хорошо Вам не надо купить новых одежд И у вас новые прикиды И вы не потратили денег и, и все очень дружелюбно. Вот Свопы можно делать тематически. Например, предновогодний, на котором вы обмениваетесь мешурой, елкой и всем остальным. Можно сделать про бижутерию своп, можно сделать там, не знаю, Хэллоуин, да, подготовьтесь и там, принесите барахло, которое можно использовать под Хэллоуин. Ну, то есть можно как-то креативно подходить. И на самом деле самое. Например, здорово сказать, что мы можем делать, например, в своем подъезде из шеринга. Да, это мы очень часто покупаем предметы быта, которые нам понадобятся один раз. Все, ужималка, дрель, не знаю, тестомес и еще какие-то адские девайсы. Я не очень в этом специалист. Вот. Но тем не менее, очень хочется, очень надо, и потом это все стоит и пылится. И вот мы сейчас как раз сделали макет, у нас есть урок про дом прям сделали объявление, как можно запустить вот этот шеринг у себя дома. Да? То есть можно под залог просто меняться такими штуками, и тебе не придется покупать дрель или везти ее откуда-то и брать это под боком. Вот. Ну какие-то такие решения всегда можно искать, потому что переиспользование, вот если вы просто себе представите, здесь очень много может быть креатива. И это значительно симпатичнее, чем устроить вечеринку с мусором, согласитесь. Но это тоже надо делать, вот если, например, а заниматься сложными фракциями, которые не вот так вот просто не сдашь, там не бумага, пластик, металл и все остальное, а какие-нибудь, ну батарейки уже тоже вроде как-то более-менее можно везде сдать. А все равно есть вещи, там пластиковые карточки, да, их вообще, то есть это не пластик, и его не перерабатывают. То есть если вы придумаете, куда их деть, соберете всех и придумаете прикольную какую-то... Тему, ну, там, не знаю, тематическую, можно даже благотворительную. Собрать карточки, с одной стороны, собрать, там, не знаю, какого-нибудь бабла на собачек, ну, я не знаю. Тут надо фантазировать, но вот переиспользование и какие-то сложные штуки, которые, от которых сложно избавиться. Это что у нас уже следующий разговор? Или вы к нам пришли поговорить надежде? Привет. Не, вы делайте, что хотите, никто вам не запрещает. Просто, наверное, И надо заканчивать, да? Можно еще один да. вопрос? Я думаю, что большинство людей, которые пока как бы не в теме, да, они согласны делать кое-что, но не бывает такого, что вот как бы их останавливают опасения, что от настоящих там активистов ну, так, назовем, они как бы вот получат какую-то такую при этом Реакцию негативную? Дозу негатива от того, что они там идут не до конца, не вполне последовательные и так далее. То же касается журналистов. Если я, допустим, возьмусь писать на эту тему, у меня есть некоторые ограничения. Я работаю на правительственной СМИ, я не могу написать, что мусоросжигающий завод, который они там открыли только что, это полная фигня. Напишите вот. и... об этом. Напишите о том, что мы можем не делать мусора. Вот. То есть э... а вы, ну, пишите о чем-нибудь, о чем вы можете писать позитивно и не нарушая правил редакционных своего заведения. А то, что касается опасений, вот людей, которые хотели бы что-то сделать, начать делать, как преодолеть? Э... Я не знаю, как с этим, наверное, психологи должны работать. Просто берете и делаете. Это единственный способ что-то делать. Нет, нету другого способа, правда. Сидеть и думать о том, что я что-то преодолею, можно, нужно. И очень классно, есть даже такое в менеджменте такое направление, когда вы оцениваете, когда вы садитесь со своими партнерами и оцените, что, что мы будем делать, если что-то пойдет не так. Это тоже нормально, но в личном каком-то плане. Ну просто надо делать. Если мы будем всего бояться, мы просто будем сидеть дома и ничего не сделаем. Вот. На негатив напороться можно. Чтобы не напороться на негатив, ну можно ничего не делать, например, да. А можно ну просто постараться посмотреть системно и предусмотреть этот негатив и понять, что будет. Так мы запускали проект «Теперь так». Я знала, что к нам придут активисты и закидают нас помидорами. Они пришли и закидали. Теперь мы дружим. И, наверное, еще... Ну вот, системный подход, да, очень важен. И на что-то можно не обращать внимания. Мы, например, вот вы, если зайдете у нас в Инстаграме, мы делали интенсив с музеем современного искусства «Гараж». И мы... И там разные 30 дней мы выкладывали по одной привычке каждый день. И там было про пластик, мне кажется. И вот как раз мы написали про пластик и доложили картинку. Мы написали как первый этап, ну, то есть мы убрали все лишнее, мы написали про один пластик, по-моему. Я не помню, там, ну, надо посмотреть, там бутылка нарисована на картинке. И там пришли люди, экоактивисты, пришли и начали нас чмырить, что мы, мол, не так пишем, что первый пластик не принимают, ничего, кроме пэта, в смысле бутылок. И так далее. И нас, ну, прям реально чмырили экоактивисты. И было очень забавно, потому что мои-то все впали в панику. Я говорю, а что вы паникуете? Мы как бы делаем это не для эко активистов Ну окей, пусть они чмырят. Отлично. Значит, люди, которые ничего про это не знают, а узнают про то, что можно сдавать пэт пойдут почитают злые комментарии. Их любят читать, а это классно, мы это используем. Пойдут почитают злые комментарии и кроме того, что мы им рассказали, узнают дофига всего. Просто потому что злые активисты а пишут об этом, когда злома, месиво, комменты, вот это все, они просто пошли и узнали больше, чем просто пэт, про который мы написали. Ну, этим можно пользоваться. Если вы знаете заранее, что вы можете напороться, предусмотрите, как вы на это напоритесь и как вы это используете для себя. Просто надо быть открытым к этому, люди всегда есть хорошие и плохие. Ну, скажем так... Уверенные в себе и придурки, которым кажется, что если они какой-нибудь шлак напишут, то они класснее станут. Нормальная тема абсолютно. Ну, лучше что-то делать. Лучше ошибаться. Потому что однажды я сидела как раз в толпе эко -актеристов и сказала, я за гринвошинг. И такая сижу, думаю, сейчас помидоры, где помидоры? Потом говорю, ну а где помидоры-то? Ну, короче, они меня почмырили, да. Потому что гринвошинг это способ ошибаться тоже. Не, не все делают это специально. Многие, ну, многие, это маленький маркетолог, который закончил институт, и, ну, как бы он не понимает, что делать, он приходит, и я хочу сделать что-то полезное, экологическое, сделаю так, он делает так, ошибается, все там, его, может быть, даже уволят, нормальная тема, но это же делается не всегда со зла, это делается из незнания, и это нормально. Ну, окей, пусть будет так, я за гринвошинг. Вот, потому что сегодня у вас гринвошинг, завтра к вам придут, напишут, что вы идиоты, вы сделали гринвошинг, Вы послезавтра вы должны будете исправить свои ошибки. Это тоже гипноз, ну, такой, компании. Потому что, а так бы никто ничего не думал, не делал и не знал. А они хотя бы пойдут исправлять и сделают уже что-то хорошее. Поэтому нормальная тема, Ошибайтесь. Это ну как бы лучше сделать ошибиться, ош сделать ошибку. Конечно, в нашем с вами случае, ну как бы цена ошибки может быть большой. Ну, потому что мы что-то там говорим, да, говорим, вот мы говорим многоразовые бутылки. Это стало модным. В итоге я еду, по... выхожу из метро, сидит девочка из 0,5 бутылки, пластиковой, купленной, переливает в свою 0,5 красивую с классной картинкой. Ну, к сожалению, так будет всегда, но мы, почему я говорю, давайте много работать, давайте много об этом писать, чтобы это стало нормой, чтобы это не стало фри, ну, как бы, чтобы люди понимали, что происходит, и чтобы это было нормой. Это такая же информация, как и все остальные. С ней надо разбираться, ее надо рассказывать. Ничего такого. Спасибо. Спасибо, что пришли. У вас так много стало? Thank you.